Здравствуйте, подписчики моего канала, хочу вот рассказать про мой, ну про мое управление котлом через Wi-Fi на расстоянии, точнее, не то что управление, а можно сказать что автоматически управление. Можно вручную управлять, можно автоматически. Вот такой прибор стоит где-то 1200-1300 на Алиэкспрессе к нему вот идет датчик вот он датчик он показывает влажность и температуру в принципе можно купить только на температуру но можно купить и на температуру и на влажность вот он сейчас синенькая это то что он уже установлен на вай фай принципе ничего сложного там устанавливать нету Нажимаете вот кнопочку слева на это на 10 секунд скачивайте скачивайте вот такое сейчас секундочку вот такое вот приложение нажимаем ее называется Evilink. и вот мое устройство сейчас вот выключено, вот он показывает 24 градуса в доме 31 процент влажности могу включить Вот он включился, но еще не загорелся. А вот загорелся. Ну немножко тормознутый интернет, хотя включается. Вот выключил, включил, выключил. Можно поставить на авто. Вот устанавливаете максимальный, максимальная максимальную температуру устанавливаете. А Здесь минимальную. Вот ниже чем сейчас включена ниже, чем 18, он подключится. Выше чем 20 он выключится. Ну, можно наоборот. Вот на влажность можно также переключить. Вот он будет по влажности. 18-20%. Но на влажность мне пока ничего не надо. Поэтому я им не пользуюсь температуре в принципе пользуюсь нажимаем ok он включается все он теперь в автоматическом режиме сам включится когда надо сам выключится когда надо ну также новенько вот сейчас видеонаблюдение наблюдение. Сейчас он запустится. Здесь Йота не особо. Вот он. Запустился. Вот мои камеры. Четыре камеры. Сейчас стало намного удобнее. Допустим, эту камеру. Или вот эту камеру включая И все могу смотреть на расстоянии Технология облака P2P. На видеорегистраторе. Все. Всем пока до новых встреч О, не совсем забыл еще и вот есть видео вай фай камерами тоже в принципе Вот он, уже одна онлайн камера включилась сейчас пока он запустится Угу. Вот камера Запустилась Просмотр Секундочку отключим все Долг канетится. Ну вот камера немножко тоже зависает, находится далеко от роутера, наверное, плохо берет сигнал. Ну вот, в общем, вот так вот как -то.